Угу. Кто может сказать, читали анонс, кто ждет сегодня? Я бы хотела а, убрать это у себя, какие-то, вот, знаете, какие-то, ну, со стороны неприятные такие разговоры, вот какая-то вот такая идет. Yeah. Yeah. А, на что похоже? Oh, ну, как негатив идет. Вы имеете в виду, что вы его принимаете? Или, или это со стороны его? Как бы он ко мне прилипает, и настроение портится. Сейчас я посмотрю, кто там с микрофоном. Женщина. Ага, выключил. Так, Татьяна, а еще раз, что чувствуете, когда идет негатив? Да, когда идет негатив, какое-то такое настроение сразу падает. Вот есть люди, сами знаете, сказал слово, его как-то принимаешь, и сразу падает. Но я uh -huh. стараюсь держаться. Энергия падает, да? Да, да, энергия падает. Uh -huh. Что чувствуете в этот момент? Где, где ощущаете? В груди. В груди как чувствуете? Что происходит? знаете, какое-то волнение. Волнение? Приятное или неприятное? Неприятное. Нет, конечно, неприятное. Что еще помимо волнения? Как тело проявляет себя? Ну, знаете, как будто сразу какой-то упадок сил, энергии, все какое-то угу. вялое такое. То есть, как будто энергию кто-то забирает, да? Да, да, да. Угу. Он Хорошо. на себя вылил всю энергию плохую на меня. Он может быть довольный, а я вся никакая. Отлично, поработаем с этим, если хотите. Угу. Хорошо. Прямо в эфире. Ну что, готовы? Хорошо. Так, 12 человек. Ребят, стартуем. Кто еще? Есть какие вопросы, какие пожелания? У нас сегодня будет две части по 40 минут. Первая часть будет теоретическая э, и чуть-чуть практики. Вторая часть будет в основном практическая. То есть мы будем прям в прямом эфире работать с вами. Будем делать вам диагностику и по возможности, кому успею, помогу проработаться. Готовы? Так, в чате пишем. Да-да-да-да-да, пишите. Пишите, кто готов. Пишем, да-да-да, вы все знаете, что я люблю активность. Так, пока пишите окей или да-да-да-да, поставьте э, по 10-бальной шкале, как меня слышно, как видно. 10 – это супер, но если хуже, то меньше-меньше-меньше оценку. Сегодня, возможно, есть новички у нас. Я делал рассылочку по своим знакомым. Кто-то из вас тоже по своим знакомым делал. 10-10-10 – супер. Так, на запись я поставил, если вас по какой-то причине выбьет, вот, звук, пожалуйста, не включайте, если вас выбьет по какой-то причине, я вас потом впущу, но постарайтесь не включать и не мешать и не отвлекать других участников, хорошо? Так, посмотрите, все в записи, запись будет. Еще раз, две части сегодня, кто не знает, меня зовут Сергей Николаевич, Сергей Николаевич Кит, сегодня я ваш коуч, наставник, куратор. Я сегодня буду работать как гипнокоуч. Мы сегодня будем работать немножечко с гипнозом с вами. Именно в этом и будет весь секрет. Все отлично. Стартуем. Нас 15 человек. Ну что, поехали? Дизайн жизни это я называю так. Очень часто это называют трансформацией, очень часто это называют перепрограммированием жизни. Что это из себя на самом деле? Дизайн жизни как программирование или программа на успех. Ребят, сейчас быстренько э, есть один момент. Я люблю активность, я люблю обратную связь. Для вас это будет очень полезно, очень э, важно. Поэтому сейчас прямо, кто готов поработать, напишите в чате. Это не для нас, это для вас, ребят, на сегодня очень важно. Напишите, чего вы ждете. Два-три слова, какие ваши ожидания. Вот Татьяна нам уже сказала, что она хочет проработать, у нее есть желание проработать определенный момент негатива, и сегодня мы это сделаем. Если у кого-то хватит смелости, то с вами мы тоже поработаем. Я вам сегодня расскажу о том, как в четыре шага можно стать дизайнером собственной жизни, как перепрограммировать самому себя, самого себя, либо с моей помощью, либо самостоятельно на успех, на достаток, выключить страхи, блоки и все прочее, то, что мешает жизни, и как запуститься правильно на новую реальность, новой энергией. Многие со мной уже работали, возможно, я быстро говорю, ребят, просто есть ограничения по времени, хочется больше вам дать. Итак, работаем. Ваше ожидание. Жду от вас сейчас, почему это важно, объясню. Если вы держите в себе и не выкладываете, оставляете это мыслями, то это растворяется как сон. Значит, вы ничего не ждете, ничего не хотите, и, соответственно, ничего не будет происходить. Если вы это фиксируете, выкладываете на бумаге, либо в чате, либо в тетрадке пишите, то это фиксируется, и это прорабатывается, это диагностируется и... Это можно поменять, это можно запустить в вас, в конце концов. Итак, ваши ожидания от тренинга в чате быстро пишем, чего вы ждете лично для себя. Это важно не для меня, это важно для вас. Мы не останавливаемся, пока вы пишете, я иду дальше. О чем сегодня пойдет речь? Давайте так, почему я сегодня имею право с вами об этом говорить, давайте я расскажу, кто я такой. Итак, меня зовут Сергей, на сегодняшний день мне 48 лет. Из этих 48 лет я проживал часть жизни в Германии, в Казахстане, в Украине, в России, поэтому есть определенный опыт. Закончил университет два года назад по психологии и коучингу. Имею опыт в бизнесе и продажах с 1994 -го года, у меня есть свой собственный производственный бизнес, до сих пор существует в небольших объемах, теперь вот я его сокращаю и полностью ухожу в онлайн бизнес и именно в психологию, в коучинг. Я являюсь автором Академии предпринимателя, в 2015 году я запускал такую тему, я являюсь автором Академии МЛМ. Под ключ полностью есть онлайн-платформа, где можно с этой академией ознакомиться. И автором Академии спикеров и ораторского мастерства с 2019 года я активно продвигаю искусство не просто слушать людей, а слышать людей. И искусство того, как сделать так, чтобы слышали вас. На сегодняшний день также я являюсь основателем онлайн-площадки. Это клуб психологической поддержки «Разум Клаб». С этой площадкой вы тоже сегодня можете ознакомиться. Именно в рамках деятельности этой компании, этого клуба, сегодня я с вами и встретился. Работал в Центре реабилитации инвалидов-колясочников в городе Алмата. Вот Работал несколько месяцев. Очень хорошие отзывы. И сегодня я являюсь корпоративным коучем, бизнес-тренером с, с 2020 года по сегодняшний день. вот Я являюсь таковым. К нам до сих пор заходят люди. Очень приятно. вот Кто я сегодня сам для себя и для вас? На сегодня корпоративный коуч, MLM коуч, гипно-коуч. Вот, именно с этой темой мы сегодня будем с вами знакомиться. Я являюсь наставником MLM-лидеров и нескольких команд. Открываю дорогу в MLM-бизнесе лидерам. Являюсь экспертом по комплексному подходу в создании новой системы взаимодействия людей в команде. Это больше относится к корпоративному коучингу. Так. Экспертно продаю и создаю поддерживающую среду для своих клиентов, для команд. Являюсь мультиматором и трансформатором мышления и навыком. Вот сегодня мы об этом будем говорить. Вот. Также я являюсь наставником в обучении мастерству публичного выступления, ведения переговоров, закрытия сделок, как я уже говорил. Искусство слушать, слышать и искусство говорить так, чтобы вас тоже слышали. И то, чем мы будем с вами сегодня заниматься, это проработка страхов, тревог, психологических травм. В этом я сегодня являюсь тоже экспертом. Хочу сейчас сказать, почему я четко знаю, почему именно вы сегодня здесь со мной на площадке. Я в этом сто процентов уверен. Почему? Потому что все, что здесь написано, это все о вас. Вот почему вы здесь. Вы понимаете, что ваша жизнь работает не так, как надо, есть подозрения, нет ни денег, ни счастья, если есть деньги, то они не приносят огромного счастья и удовлетворения. Вы устали от попыток что-то исправлять, даже уже доходите до того, что по факту не знаете, что же делать с этим дальше. Ваши поиски решения проблем ни к чему не привели, потому что с годами их количество нарастает, как снежный ком, а сил бороться все меньше. Были в вашей жизни специалисты, я в этом уверен точно, которые помогли расковырять проблему, понять, что она в подсознании, возможно, это тета-хиллеры, возможно, это программа мастер-кит, возможно, еще какие-то программы вот, или практики. Но на сегодняшний день вы здесь, потому что не нашлось никого, кто помог бы устранить ту проблему, которая у вас есть. Развитие вашего бизнеса, если вы предприниматель или сетевик, забуксовало. Это называется стеклянный потолок, который вы не можете пробить. Вы стараетесь изо всех сил, но чувствуете, что уперли как будто вот именно в стеклянную стену или потолок. Еще есть такой момент, что вы осознаете, что пришло время наконец найти эффективный способ перейти на следующий уровень жизни. Это следующий уровень достатка осознание, возможно, еще моменты, которые вам интересны и нужны в жизни, и вы понимаете, что нужно сделать следующий шаг, но не знаете как. Если это о вас, сейчас прямо в чате поставьте, пожалуйста, плюс. Я хочу посмотреть, что вы об этом думаете. Попадаю я в десятку. А вас это, возможно, не все, но большинство из того, что здесь написано, именно о вас. Напишите, вы знаете, что если вы будете писать об этом открыто, даже если не читать это, то это уже начинается у вас проработка и работа над собой. Итак, идем дальше, ребят. Дизайн жизни как программа на успех. Что вы получите сегодня? Это такое своего рода большое обещание. Я вам сегодня обещаю, что вы поймете, из каких четырех шагов вы можете э, начать жизнь э, в новой реальности, поймете, что именно сдерживает вас и ограничивает от успеха, от ощущения счастья, от того, что ваш по праву. Вы своими глазами сегодня на нашей встрече 100% увидите, как ваши же страхи, блоки и прочие сущности, которые находятся в вас, внутри в вашем подсознании, управляют вами. Они сами расскажут вам о своих планах на судьбу и жизнь человека, конкретно на вашу судьбу. Это я сейчас говорю тем, кто согласится сегодня, не побоится этого и начнет работать со мной прямо в прямом эфире. По факту вы почувствуете прямо на месте реальный результат секретной техники трансформации. Что такое секретная техника, ребят? А секретная техника – это гипнокоучинг, это тот самый гипнотранс, в котором вас закладывали все эти э, моменты, которые мешают. Итак, с чего мы сегодня начнем? Для начала я постараюсь очень кратко, очень понятно и доступно вам объяснить, почему именно страхи, именно программы, убеждения, почему родовые программы из родового поля управляют вашей жизнью на 100%. Вы думаете, что жизнь принадлежит вам, на самом деле это совсем не так. Совсем не так. Почему так происходит, я сейчас вам объясню. Откуда все в нашей жизни берется, то, что у вас есть, я сейчас покажу. Итак, есть такое понятие, как пирамида успеха, пирамида знаний, пирамида жизни. Неважно, как это выглядит, важно, что она несет в себе. Один из шагов, который мы будем проходить в этой программе, это будет не сегодня, это полностью мы будем раскладывать каждого человека по этой пирамиде. И большинство людей, которые работают именно в этой технике, пирамида логических уровней жизни, она называется еще пирамида логических уровней жизни Дилца, Роберта Дилца, но по факту Роберт Дилс просто ее немножко перефразировал, переформатировал, это все идет от Сократа с древних времен. Все эти знания древние, просто они нам даются в том виде, в котором мы получаем только часть правды и часть пользы, и часть секретов. А все остальное хранится только у ограниченного количества людей. Поэтому, если вы сегодня узнаете то, что я хочу вам показать, хотя бы вот в таком варианте, то для вас уже открываются новые возможности. Итак, в чем суть пирамиды? Дело в том, что какой бы запрос у вас сегодня не был, что бы в вашей жизни не было, начинаете вы всегда снизу. И если вы хотите перепрыгнуть через уровень, то у вас ничего не получится. Чтобы получить результат на нижнем уровне, нужно подняться на один уровень вверх и поискать, то, что приведет к этому результату на верхнем уровне. Еще раз, ответьте себе на вопрос, если хотите поработать прямо над собой, очень быстро. Ответьте себе на вопрос, что вы имеете в этой жизни. Какие достижения, какое окружение, какие люди вокруг вас, какие результаты, какой финансовый достаток, недвижимость какая. Это все ваши достижения, это все э, то, что вас окружает. Люди, люди мысли – это ваше ближайшее окружение, чувства, что вы чувствуете, о чем думаете, ну и, конечно, материальные блага. Это все, что вас окружает. И я вам сейчас хочу сказать, что все, что у вас есть, ребят, это то, чего вы на самом деле сегодня заслуживаете. Поэтому, если у вас нет ничего стоящего, это значит и вы из себя ничего не представляете. Кому-то эта информация не понравится, но у, вас есть, у меня для вас есть вторая новость. Это то, что вы с сегодняшнего дня можете глобально изменить свою жизнь и брать от жизни то, чего раньше у вас не было. И я это говорю вам с уверенностью. Потому что многие люди, которые поработали со мной, буквально две 3 встречи, уже открыли для себя совсем новые возможности, совсем другие двери, другие дороги. И я могу смело сказать, что я открываю на сегодняшний день людям путь к их мечте, к исполнению их целей, желаний и мечт. Итак, окружение, что я имею? Написали для себя следующее. Есть уровень выше, который влияет на то, что вы имеете. Это то, что вы делаете для того, что вы делаете для того, чтобы у вас что-то было. Здесь нет никаких секретов. Здесь есть просто простые действия. Следующий уровень это ваши способности, навыки, умения. Если вы что-то делаете, Насколько хорошо, качественно вы выполняете свою работу, благодаря которой вы что-то имеете. Это, возможно, зарплата. А если вы сетевик, то это, возможно, ваша команда и результат в сетевом бизнесе. Насколько качественно вы делаете, насколько экспертно вы делаете определенные действия, какие навыки у вас есть, умеете ли вы работать в сети онлайн, умеете ли вы вести переговоры, умеете ли вы закрывать сделки или приглашать людей. Умеете ли вы что-то продавать, в конце концов, как минимум себя, своего наставника, если вы сетевик? А если вы просто человек, умеете ли вы себя поставить, поставить личные границы и выстроить себя как личность? Есть ли у вас для этого способности? Есть ли навыки, еще раз, умение говорить, показывать идею, подводить человека к выбору? Как вы это делаете? с какими знаниями, навыками, способностями вы сегодня в этой жизни уже есть. А можете еще ответить себе на вопрос, а что бы вы хотели изменить, что бы вы хотели улучшить именно в этой нише. Следующее, самый важный момент, о котором мы сегодня с вами будем говорить, во что вы верите, когда вы делаете определенные действия определенным образом и получаете от этого результат. Во что конкретно вы верите? Задайте себе вопрос. Во что я верю? Почему я это делаю в своей жизни? Почему я занимаюсь бизнесом? Что это для вас? Потому что для вас дорога свобода? Потому что для вас важна финансовая независимость, финансовая свобода, свобода выбора? Свобода не зависеть от чужого мнения, от чужого выбора, от руководства. Для вас важно достигать результатов. Из какой позиции вы все это делаете? Во что вы конкретно верите? И вот здесь, ребят, есть, есть один момент, которого я тоже раньше не знал. Буквально 2-3 года назад. Все сходилось по... Вот этим логическим уровнем, но я не знал про этот уровень, что оказывается он делится пополам, убеждения и ценности. И все, во что мы верим, по большей части это убеждения, которые ограничивают нас от действий, не дают делать, не дают делать качественно определенную работу, действия. Если вы сетевик, то не дают приглашать, потому что есть страхи, и это убеждения и страхи. Это то, во что мы верим. У меня не получится, мы иногда говорим. Я не такой, как другие. Я готов поработать, но это конструкция слов. И если вы сталкиваетесь в своей голове с мыслями, я готов заработать 10 тысяч долларов, если, то это убеждение, которое не даст вам результат. А если вы сразу делаете действия, чтобы получить эти деньги, либо получить другой результат в своей жизни, то вы работаете из позиции ценности, ребят. Вот чем отличаются эти две вещи. И это очень важный момент. Убеждение – это то, что нам не дает. А ценности – это то, что продвигает нас к результату, заставляет действовать сразу. Вот как определить. Из какой позиции вы сегодня, из какой ценности, из какой веры во что вы что-то делаете в своей жизни. И если вы сразу что-то делаете, то это ценно и важно. А если вы находите отговорку, если, то, но, тогда, тогда это убеждение, и результата не будет. Что делать в этой ситуации, скажете вы, Да все очень просто. Убеждение можно переписать. Как программу в голове на ценности откуда берутся убеждения это наш опыт и 95 процентов нашего опыта это наше детство когда нам говорили ребят продавать это стыдно продавать это плохо это спекуляция кому-то говорили что деньги это страшно нас годами программировали родители бабушки дедушки и говорили не будь богатым, это страшно, тебя раскулачат, убьют, ограбят, посадят. Так как тогда нам быть богатыми и счастливыми, если годами нас программировали на бедность, на мышление бедного? И вы все об этом знаете. И сейчас многие кивают головой, да, это так. Вот именно с этим мы сегодня с вами и будем работать. Как поменять убеждения на ценности, чтобы у вас что-то было, чтобы вы захотели иметь, захотели делать и получили в итоге с удовольствием, и это сделало вас счастливым, вы получили удовлетворение. 90% запросов, когда ко мне, как коучу и психологу приходят люди, это «помогите мне чего-то захотеть по-настоящему». «Я не хочу ничего, я не знаю, чего хочу». Я вроде бы хочу, вроде бы живу, но я не понимаю, что меня сделает счастливым. Потому что в голове у человека одни убеждения. Идем дальше, не будем на этом останавливаться, будет время с этим поработать. Кто я такой? Вот здесь включается роль. Когда вы во что-то верите, когда вы с талантом, с сознаниями, с навыком, с умениями делаете что-то, чтобы что-то получить, кто вы? Чьей роли вы играете? Какая маска у вас на лице? Кто вы? Вот я гипнокоуч. Я человек, который помогает людям получить результат. Человек, который помогает поменять убеждения на ценности, чтобы они легко, свободно, без сопротивления, во-первых, нашли то, что им мешает, а во-вторых, смогли поменять свою жизнь так, чтобы были счастливыми. Так, чтобы к ним приходило все больше. И именно то, во что они верят, чего они искренне хотят. Вот моя роль – это коуч. Коуч-психолог, достигатор. И я из этой роли делаю в своей жизни то, что вы сейчас видите и слышите. Но есть еще один уровень верхний это миссия. Ради чего большего я это делаю? Сейчас я говорю о себе, потому что мне так легче... Но у каждого из вас есть своя миссия. Напишите для себя, кто вы. Если вы сетевик, тогда поднимите голову гордо. Если вы психолог, поднимите голову гордо. И делайте из этой роли те действия, и верьте в то, что вас сделает этим человеком. Обучайтесь новым навыкам. Но задайте себе один вопрос. Если вы тета-хиллер, если вы энергопрактик, если вы другой эксперт, специалист или кем-то хотите стать, присвойте сразу себе эту роль. И в вашей жизни все станет с ног на голову, все изменится сразу. Сразу, если вы присвоите себе эту роль, да, вы сразу поменяете свои действия, вы поменяете свои убеждения, вы увидите ценности, вы начнете действовать по-другому, вы начнете обучаться другим вещам. И это сподвигает людей к тому, что они действительно меняют глобально свою жизнь. Ну, а еще один вопрос на самом верху. Возможно, рано на него вам отвечать, а возможно, в самый раз. А для чего большего вы выбрали эту роль? Для чего больше в своей жизни? Для чего большего в жизни ваших близких, родных, вашего окружения? Для чего большего вы все это делаете? Как вы повлияете на свою жизнь, на жизнь вашей семьи, на жизнь вашего общества, страны. Я для себя вывел метафору, что для меня это наследие. Для моего рода, для моих детей, для моих внуков – это наследие. И наследие не только для меня, а наследие еще для тех людей, кто близок по ценностям, смотрите, не по убеждениям, а именно по ценностям ко мне. Для этих людей я помогаю создавать их собственную миссию. И это то, что я отдаю. Дело в том, что в этой пирамиде есть один маленький секрет. Так как в этой жизни все находится в балансе и в этой вселенной, и соблюдая законы вселенной, законы баланса, я прекрасно понимаю, чего бы я ни захотел для себя лично, придется настолько же много и отдать. То, что мы берем для себя, то, что мы получаем от Вселенной, это наше окружение. Это наши деньги, здоровье, это знакомые люди, это даже наши дети, которые нам дарит Вселенная. Но, но мы же и отдать должны, чтобы был баланс. А иначе будет откат, а иначе вы скатитесь в самый низ. И ничего не получится. Вот что значит стеклянный потолок. Вы не отдаете во Вселенную то, что забираете. Равноценно не отдаете. Так вот, в этой пирамиде есть один секрет. Душа и эго. Душа – это то, что вы отдаете. Оно должно быть равноценно или больше тому, что вы берете у Вселенной, то, что вам отдается. Эго – это то, что вы берете для себя. Еще раз, деньги, машина, квартира, еще что-то. Дети, опять же, для себя. Телефоны, смартфоны, шмотки, недвижимость, путешествие, образ жизни, лук, стайл – это все эго. Но вы научитесь отдавать, и это будет миссия вашей души. И тогда вы легко подниметесь на самый верх и будете реализовывать себя на сто процентов. Итак, ребят, вот то, о чем я хотел с вами поговорить. Главное, что нужно современному человеку, это гибкость и умение адаптироваться и внутренняя уверенность и опора. Это то, что вы сегодня во второй части будете получать. Итак, страх, напряжение, блоки, программы – это те самые убеждения и установки, которые вам мешают. Это те факторы, которые не дают вашему росту быть в вашей жизни, а многим даже чего-то захотеть по-настоящему и быть счастливыми от тех же денег, от покупки недвижимости, от там, построения большой команды. И ни для кого не секрет, что сегодня никто, кроме вас самих, точно не скажет правильно, как поступить в той или иной ситуации. Почему я это знаю? Потому что я работаю с людьми уже не с первой сотней людей. Полгода назад я говорил с десятком, сейчас уже говорю не с первой сотней людей. И я вам скажу точно, что лучше вас самих, вашей уникальности, ваших обстоятельств и условий, в которых вы выросли, вашей семьи, вашего рода, вашего семейного поля родового. Лучше вас никто не знает вас самих, потому что вы уникальны по своей сути, по, своей, по своему генофонду, по своей программе, по своему опыту. Поэтому именно в нашей программе мы создаем лучшего для вас наставника, и этот наставник приходит к вам из будущего. И это вы сами. Это вы сами. И это тоже есть определенный а, шаг из тех четырех, а, который помогает достигать результата. Вы сами для себя будете лучшим в жизни наставник. Да, конечно, каждый ищет для себя таблеточку волшебную, как в фильме «Матрица», вот, но не находит. Но по факту таблетка есть, и это образное выражение «волшебная таблетка», потому что она внутри нас самих. Есть такая притча, я вам сейчас расскажу, и, наверное, это будет для вас не секрет, когда боги создали человека, они э, дали ему там... Одно качество, другое, там, там, красоту, физическую силу, определенные вещи, расставили вокруг него природу, все создали, но когда осталась мудрость, они не знали, куда поместить мудрость, чтобы человек работал над собой, чтобы он что-то делал в этой жизни, чтобы эту мудрость получить. Они не знали, куда спрятать. И тогда они поступили мудро. Они взяли и поместили мудрость внутрь самого человека, в его душу, в его подсознание, для того, чтобы он не мог сразу это увидеть, а работал над собой. И именно поэтому я говорю, что волшебная таблетка, она внутри нас самих. Но к ней не пускают стражи. Стражи – это страхи, убеждения, установки, программы. Это то, что нас ограничивает. Поэтому именно с этим мы работаем в первую же очередь. Кто поможет и возможно ли страхи обойти? Легко, ребят. Если есть эксперт рядом, то это делается очень легко. Не всегда для вашего тела это приятно, не всегда это легко физически. Но если есть рядом эксперт, то это все работает. Так, секрет волшебной таблетки – это гипнокоучинг и гипнотерапия. Это то, чем я занимаюсь на сегодня профессионально. На самом деле это все проще. Мы работаем напрямую с подсознанием в обход страхов блоков, вытаскиваем то, что там есть, и перепрограммируем. Есть еще такие моменты, как стыд, обида, непрощение или прощение – вот, это тоже можно проработать, и это тоже открывает вам дорогу. А еще есть очень сильное родовое поле, с которым тоже нужно дружить и понимать, какая конкретно программа у вашего рода. Почему вы хотите одного, а делаете другое? Почему вы делаете одно, а по факту получается другое, не то, что вы ожидали? Дело в том, что у вашего рода а -а -а. есть специальная Программа не специальная, а особая программа, и там есть тоже законы, соблюдая которые, все встает на свои места. Вы, то есть, если даже вы их знаете, вы понимаете, почему происходит то или иное. Так вот, в нашей программе мы будем подключать, пробуждать и подключать силу вашего рода, как дополнительный ваш скрытый ресурс. Страхи на самом деле не мешают, а они ваши союзники, и мы будем их трансформировать. И про наставника я уже говорил, что ваш самый лучший наставник и ментор – это вы сами, это ваш род. Мы будем создавать стол из менторов в вашем роду. И это вы сами, но из будущего. Это вы сами с новым уникальным опытом, с новыми знаниями. Это тот человек, который уже прошел определенный путь и сам себе из будущего может дать самый важный и правильный совет. Я думаю, что многие согласятся, что именно это… И является тоже а, такого рода секретом Итак, как это работает а, давайте отсюда мы с вами поговорим на следующей части вот именно с этой части и мы с вами начнем работать прямо вживую поэтому приготовьте свой запрос а, можете по деньгам можете по роду и Два человека, возможно, успеют в прямом эфире отработать прямо сразу. Либо можем делать диагностику, а проработку отложить на потом. Поэтому я сейчас сделаю 10-минутный перерыв. Вы, пожалуйста, переварите ту информацию, которую вы получили. И ровно через 10 минут вы заходите, и мы будем работать вживую. И я буду вам показывать, как это все работает. Как ваши страхи разговаривают с вами. Что ваши страхи, ваши программы делают с вашей жизнью, чем питаются, какой энергией ваши питаются, почему вы чувствуете упадок сил, как вот Татьяна сказала в начале нашей встречи, что я хочу понять, почему, когда мне говорят определенные вещи, что срабатывает в моем теле, что я чувствую упадок сил. Вот сегодня мы об этом с вами и поговорим. Всем удачи, до встречи через 10 минут. Был такой неприятный это, инцидент. Написали, что нехорошая компания, и грязью обливали. Ну, там еще в одно место я ходила, тоже неприятный ответ получила. Что, что чувствуете в этот момент? Коротко мы сейчас. У нас время оговорили. Я чувствовала в груди вот такое волнение. А когда вы начали говорить, я начала отходить, отходить. Думаю, ты да чего я на это обращаю внимание? Угу. Угу. Неприятное пошло... волнение, да? На, на что похоже? Ну как, что-то такое в груди. Угу. Глаза Это закрываем было... и работаем. Постарайтесь настроиться на то состояние сейчас неприятное. Получается вспомнить? Да. Какой цвет видите сейчас? Фиолетовый. Угу. Что чувствуете сейчас в груди? Уходит от меня это волнение дурацкое. Уходит, уходит, потому что боится. Мы же с вами уже работали. Отлично. Придайте, пока не ушло форму какую-нибудь внутри мысленно фигуру геометрическую или форму предмета вот от фиолетового цвета. Треугольник. Угу. Теперь мысленно попробуйте достать изнутри на ладонь. Что происходит с треугольником? Треугольник исчез, и цвет поменялся. На какой? такой бежевый, какой-то такой. Угу. От треугольника что осталось на руке? А у меня рука легкая стала. Легкая стала. Ну что осталось? Угу. Пустая или что-то оставил после себя? Пустая. Пустая. Угу. Пустая, отлично. Что чувствуете внутри? А уже ничего, все на, на месте. Угу. А где сейчас напряжение? Где осталось? А вот здесь делок, вот здесь вот голова. А ну спросите, как его зовут? Это напряжение? Да как его имя? Ой, что-то такое проглядывает, типа. Какой-то иконки, не могу понять. Что-то светлое такое. Имя спросите, как зовут? Илья. Как? Илья. угу Сколько лет Илье? 33. Сколько? 33. Ага. А теперь спросите, как давно он у вас живет? 10 лет по мне пошла температура от угу. головы по рукам везде Пусть пошел. покажет, как попал вас через рот, через глаза, через нос как попал? Через рот угу. Спросите, кто его хозяин? Темнота. Темнота. А теперь пусть скажет настоящее имя свое. Сергей. Почему uh -huh. А сколько лет на самом деле ему? Uh -huh. Сколько ему на самом деле лет? Не хочет говорить? Мне сказал, 40 лет. А спросите, а когда он умер? Он умер, это выходит мой муж. 22... Он родился, когда умер. Когда ты умер. Когда он умер? Он вот пришел 11 ноября. Это выходит мой муж, Сергей Николаевич. Угу. А теперь спросите, что он там кушает у вас, чем питается, какой энергии, каким чувством. Воздухом. Чувством вашим, каким питается? Что забирает? Недовольный. Недовольный, конечно. А ну спросите, сколько в процентном соотношении он забирает у вас жизненных сил? Из 100% сколько он забирает? 50. Сколько? 50. Пятьдесят 60. А 60. А сколько взамен отдает? И отдает ли вообще? Вообще-то не, не, не отдает у меня. Не отдает, ага. А теперь спросите, зачем он? Что вы ему даете? Что он получает от вас? Какое чувство? Спокойство. То есть он отдает беспокойство. Он не создает беспокойство. А забирает что? Не говорит. Не говорит? Нет, нет. Хорошо. Теперь спросите, он сам уйдет. Нет, Или его сам надо уйдет. попросить? Нет, он ушел. Ушел? Да. Точно? Точно ушел. Угу. А кто там еще есть вместе с ним? Кто был? Он один приходил, с ним никого не было. Угу. Сейчас что чувствуете? Я, Сергей Николаевич, чувствую легкость. У меня вот в груди вообще хорошо стало. Угу. По а. у меня стало. Угу. Сейчас ногами что происходит? Ноги немые такие, как будто не мои. Угу. Все правильно. Ноги – это корни, муж – это рот. А ну-ка, кто там в ногах? Какая энергия, что за сущность? Почему ноги онемели? Кто себя проявил? Как зовут? Какой-то такой нечеловеческий облик. Угу. Свет какой? Какой? Нет, серый как вот какой-то как типа лягушка большая mm -hmm. ну серая какая-то сидит вот и на ну, меня что, смотрит. И что у вас забирает что чем питается ну вот она сидит смотрит на меня разговор это как бы что-то языком вот ловит мошек или что-то такое а у вас что забирает меня у меня легкость стала в ногах а, он вышел наружу, да? Да, он наружу у меня сидел. Угу. Простите, он откуда вообще попал к вам? Как? А, из-под земли. Угу. Через ноги? Да. Сколько лет ему? Шесть лет. Угу. А ему сколько лет? Ему? Шесть ну, 6... лет он вас. А... а ему сколько лет на самом деле? Ну, он такой, такая мразь. Ну, может быть, лет сорок. Ну вот такой какой-то он. Прям. У -у -у -у. Сколько энергии забирает жизненный? А бы нисколько. Уже. Нисколько? Не может такого быть. Он меня отпустил, вот у меня ноги легкие. Угу. Все, я уже прям чувствую себя прям... Он ушел, ушел? или вернется? А, вернуться не знаю, но он ушел, мне легко. Угу. Мне голове легко стало. Угу. Дочитай до трех глаза откроете. Раз. Два. Три. Что чувствуете? Ага, Ой. пошло. Ой. Ой, господи, откуда на меня это такая? Понаглядно. У нас время мало. Кто еще хочет поработать? Кто хочет диагностику сделать сейчас? Может быть по деньгам, может быть по какому-то другому быть. моменту. Светлана, вы, да? Да. Угу. Медитация не Ну, слабо. Меня выбило, я сейчас только зашла, я слышала, как женщина рассказывала. Угу. Какой вопрос у вас? У меня тоже вопрос с ногами. Что с ногами? Не так. Отекает нога. Отекает? отекает нога, левая, да, левая нога отекает. А что чувствуете? Да, ничего особенного. Но причина есть? Ну, причина. Говорят, что было рож рожеское воспаление, после этого началось. Ну и не проходит уже долго. Угу. Глаза закройте, удобно сидите? Да. Угу. Глаза закройте. Да. Сейчас ноги как? Нормально. Нормально? Итак, так как же это работает? Смотрите, мы только что с вами поработали, вы понимаете, что это очень индивидуально. И когда мы работаем один на один, тогда все, ну, качество работы намного выше. Почему? Иногда срабатывает публичность. Человек не готов публично озвучить те моменты, которые выходят. Аксиня сейчас вот с нами... Я когда выключил комнату, я задумался, а почему э, рот отворачивается. Вы там ничем не накосячили такой нескромный вопрос, что рот вам в лицо смотреть не хочет. То есть, если бы мы с вами работали, мы бы нашли способ узнать причину примерно где-то минут за 40. Ну, максимально с кем я работал... Долго это было 2,5 часа за один сеанс. Поэтому, конечно же, в рамках 2-3-5 минут мы не можем решить какие-то глобальные вещи. Но касание сделать можно. Итак, можно работать в группах, как мы сегодня, но результат от этого не такой. Можно в группе заходить в гипноз, но так как все индивидуально, разные ощущения, разные процессы, желательно, чтобы вас эксперт вел по ходу по ну, по определенному алгоритму и сценарию. Вот, теперь, это очень удобный формат вообще по факту. Почему? Потому что лично встречаться не нужно, можно работать по телефону, можно работать онлайн. И сегодня это актуально, потому что мы все на большом расстоянии друг от друга находимся, но работать все равно получается. Одна встреча, как я уже говорил, длится минимум 40 минут, и ну, обычно до двух часов. Обычно прям в два часа мы укладываемся. Одна встреча тоже дает эффект, но я бы рекомендовал... Комплексный подход именно пакетные услуги. Это системность, это новые долгосрочные нейронные связи, и это гарантия результата. Поэтому лучше все-таки не раз, а лучше в комплексе это все делать. Итак, что такое гипнотерапия и гипнокоучинг? Дело в том, что эта технология или эта методика позволяет человеку сделать в своей жизни то, что по факту он сам себе не разрешает. То есть здесь снимается блок именно на те действия, которые человек подсознательно сам себе не позволяет сделать. И э, вся программа по факту состоит всего из четырех шагов. Первое. Мы снимаем маски, мы снимаем роли, мы снимаем корону и знакомимся сами с собой. И это радикальное принятие самого себя. Это вот как вот иногда бывает... Ты стесняешься раздеться перед врачом, к примеру, да, относишься к нему как к человеку, а не как к специалисту. И есть такой эффект стеснения, неудобства, комплексов, мыслей различных, которые мешают тебе это сделать. И ты стараешься как-то этого избежать. А можно там не полностью, а можно там я не буду, а можно я постою в сторонке. Здесь то же самое. То есть человек не готов столкнуться сам с собой, есть такая техника зеркала, когда мы смотрим в зеркало и видим сами себя, либо со стороны мы переносимся в другую личность и смотрим со стороны, как мы выглядим со стороны на самом деле, как нас видят. Очень часто я слышу от других людей, ну, от своих клиентов, что они видят сами себя со стороны в очень потрепанном, в очень уставшем виде, в очень замученном. Часто видят себя... Не в том возрасте, в котором они сейчас. Очень часто, чаще, чем в детстве, видят себя именно со старившимися. Первый шаг – это именно вот такой. Второй шаг – это, то есть, это радикальное принятие самого себя со всеми своими комплексами, со всеми своими недостатками, и как бы мы заглядываем внутрь себя, на самом деле, кто мы. Второй шаг – это чистка и программирование, то есть это работа со страхами, с блоками. Очень часто мы занимаемся регрессией, это возвращение в прошлое, и это называется по-научному редуинг, переигрывание ситуации в детстве с целью того, чтобы убрать вот этот блок, негативный опыт, психологическую травму детскую и переиграть, чтобы наше подсознание приняло урок определенный, и сделала выводы, и работала по-другому, сняло ограничения. Новый дизайн жизни – это та самая пирамида логических уровней, но она работает немножко по-другому. Мы расписываем полностью жизнь человека снизу вверх, потом фиксируем наверху его миссию, его роль. Под гипнозом человек заходит в это состояние и проживает все уровни сверху вниз, и потом опять снизу вверх. И если он что-то чувствует подсознательно на уровне блоков, на уровне убеждений или ценностей, что нужно поменять, мы с ним это делаем. Потом создаем определенное ресурсное состояние силы, жест силы и выходим. И в этом состоянии человек уже как дизайнер своей жизни прожив определенные моменты, сделав определенные выводы, выстраивают свою жизнь по-другому. Четвертый шаг – это подключение скрытых ресурсов, когда мы все расчистили, когда приготовили платформу, когда изучили человека, когда создали новый дизайн-проект, его новой будущей жизни, такой, какой он хочет, и прописали там то, что его на самом деле сделает счастливым, поизучали, попроживали это и, и убедились – в том, что это именно то, чего он хочет на самом деле, после этого мы начинаем заполнение самого человека его же собственными скрытыми ресурсами. Что туда входит? Во-первых, мы ходим в будущее. Это обязательно. И мы знакомимся, как я говорил, сами с собой, подключаем своего духовного наставника из будущего. Во-вторых, мы созываем совет рода и подключаем скрытые ресурсы рода. Если вам не хватает финансов, то мы зовем того, кто отвечает за финансы, кто был самым богатым в роду. Это может быть даже на седьмом колене в глубину, и вы можете не знать этих родственников лично, но они приходят и ставят вам свою печать. Если это дети, если это отношения, то мы зовем людей ресурсных именно вот, вот в этих ресурсах, и они ставят нам эту печать. Также мы создаем стол менторов. мы мы зовем части рода, это мудрость, это знание, это сила, это здоровье, это финансы, все части. Приходят представители рода, садятся за стол, договариваются и становятся вашим духовным наставником в комплексе. Вот такие ресурсы мы подключаем. И уже вот с этой наполненностью человек шагает в свою будущую жизнь. И дается ему все намного проще, и поддержка есть, и ресурс есть, и все ему хватает, и он не выгорает. Тем более, если мы все блоки, страхи все проработали, и травмирующий опыт из детства, и блокирующий программы из детства. Вот почему я всегда своим людям даю гарантию, что это работает на 100%. Что в итоге получает человек? В первую очередь, это внутренняя гармония, это душа, эго, и это... То, что как бы вот э, перестает человек метаться, каждый разбирается, как работает подсознание, мы об этом говорим, насколько мощным союзником э, оно может стать в борьбе э, с недугами и по здоровью, и вот здесь психологическими, ментальными. Вот, каждый человек себя познает по-настоящему, на, находит свою цель, предназначение вот, и видит путь, по которому он пойдет. Вот. И он проживает часть той жизни уже в будущем, которая ему предначертана. И только тогда он изнутри наполняется уверенностью, что он действительно не просто так живет на этом свете, что у него есть миссия и что он на правильном пути. Если, когда мы идем в будущее… Что-то там не так, мы переигрываем, мы выбираем другую цель, мы одеваем другую роль, другую маску, мы выбираем другие знания, мы переигрываем ситуацию именно в дизайне, перестраиваем дизайн, опять идем туда, проживаем, смотрим, действительно ли это то, что ему по жизни Пусть не предписано, но сделает его счастливым. И только тогда мы выстраиваем новый путь. Это, кстати, очень важно понять. Если клиент или человек, который ко мне обратился, занимается бизнесом, то когда мы чистим все, что у него в голове связано с деньгами, с бизнесом, с сопротивлением, со страхами больших денег, с продажами, то у него много, ну, много что встает на место. Так, кто-то у нас со звуком, да? Вот выключил я звук. Ага, все, идем дальше. Вот. После этого бизнес идет совсем по-другому. Я помню, как э, август и сентябрь я отрабатывал с тремя сетевиками. Вообще у меня была группа амбассадоров э, из 12 или 14 человек. Но очень так как бы, глубоко, по 2-3 раза я проработал именно с тремя. Сейчас эти люди сегодня находятся в Дубаях. Они сегодня с компанией на мероприятии: Эти люди вышли на большие чеки и поехали в Дубай. Не только сами, но и повезли с собой свою вторую половинку. Они вышли на доход более 3000 долларов в месяц. Хотя было сопротивление, это я сейчас про сетевиков говорю. Традиционный бизнес ничем не отличается. Было, был старый опыт, который мешал который прям вот не давал сделать какие-то действия, пригласить людей, раскрыться людям, выйти на сцену. Причин было очень много, мы с этим немножко поработали, поубирали все, и теперь люди вышли абсолютно на новый уровень бизнеса и своей жизни, и достатка. Вот так это работает. Избавление от ментальных и финансовых проблем. Да, смотрите, После того, как мы прорабатываем именно финансовую часть, люди, как правило, забывают о том, что такое жить от получки до получки или от зарплаты до зарплаты. Они перестают бояться кредитов, перестают бояться, что закончатся деньги, вот. и вселенная им как бы открывает ворота, открывает дорогу, изобилие идет в их жизнь. В итоге, конечно же, каждый человек перестает чувствовать страх, тревогу, обиду, вот кстати, про тревогу, обиду, стыд, несостоятельность, неуверенность в себе и в будущем это тоже отдельная тема. И мы это проработаем именно в чистилище это шаг номер два. То есть там вот это все прорабатывается. Хотя именно обида, стыд это вот тревога это будущее, депрессия это мы прошлое прорабатываем, это всегда и страх. А вот обида, стыд и неуверенность это еще из рода, но там ошибки ищем. Итак, раз и навсегда можно будет избавиться от ограничивающих убеждений или переписать их вместо программы бедности на программу богатства, достатка, ну, в общем, всего, что вас делают там успешным, счастливым. Вот. Ну и, конечно же, обязательно после проработки закрывается большинство детских психологических травм. По поводу отзывов. Многие сомневаются, получится ли у них или не получится. Давайте я прочитаю только там пару отзывов. Вот хотела выразить большую благодарность за вашу индивидуальную коуч-сессию. Признаюсь, на протяжении двух с половиной лет я работала с различными психологами, коучами, проходила различные марафоны и тренинги. И то, что сделали вы за час, просто не передать словами. Вышли те страхи, которые сопровождали меня на протяжении всей жизни. Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Я опустил личную информацию потому что мы не разглашаем, что был за клиент, что была за сессия, но мы работали около часа, и человек два с половиной года не мог выйти из глубокой депрессии после расставания со своим партнером, и когда мы поработали, в общем, но ну, вылезло там такое, ну, честно, удивлена была не только моя клиентка, но и я тоже. Это было и для меня шоком. Второй отзыв. Не буду читать, давайте третий прочитаю. Трансформационная сессия по проработке страхов была очень мощная. Я впервые не понимала, что происходило, и попала в некий внутренний конфликт. Вытащила из себя чуждую сущность. В этом, как оказалось, был конфликт. И проработала страх. На коуч-сессии по чистке страхов мне удалось получить инструкцию от моего подсознания. Личную инструкцию, выполняя которую... Я буду счастлива и наполнена ресурсом для движения. Подтверждением этого было к концу сессии прилив энергии и улучшение внутреннего состояния. Лично мне это говорит о том, что программа Сергея эксклюзивна и уникальная. Ребят, почему важен для меня этот отзыв? Потому что это был психолог, профессионал-эксперт своего дела, человек, который был у меня клиентом, и в то же время он был экспертом в этой области, и для меня важно было получить обратную связь. Это работает у всех. Если вы сомневаетесь, что с вами а, тоже это ну, там, не получится, к примеру, у вас, то вы ошибаетесь. Итак, вы подошли к главному моменту, как вы это можете получить для себя. То, есть, то, о чем я рассказываю, вот эта программа, вот эта проработка, дизайн вашей собственной жизни – как вы можете это получить? Нужно просто сделать первый шаг, набраться смелости, сделать первый шаг, прийти на первую встречу. А там, соответственно, я помогу уже сделать следующий шаг. Так как я коуч, я всегда поддерживаю своих клиентов, создаю для них такую среду и поддерживающую обстановку, после которой люди с удовольствием приходят и на вторую встречу. Так как вы все-таки это можете получить? У вас есть три варианта, ребят. Вот, смотрите. На сегодняшний день самое важное, что я хотел сегодня вам сказать, у вас есть три варианта. Когда вы будете смотреть это видео или присутствуете сейчас, знаете, первое, вы можете добавлять сами или добавить своих знакомых в открытую группу в Телеграме, вот, по ссылочке, и вы или эти люди, вы можете просто понаблюдать, можете знать о новых тренингах безоплатных, получать много полезной информации, но дозированно, частично. Следить за графиками, посещать вебинары, марафоны, мастер-классы. Но вы будете в таком случае пользоваться только частью полезного безоплатно. Только частью. Второй вариант, который, я так думаю, вам больше подходит. Можно принять участие в нашей партнерской программе от нашего бизнес-партнера. Сегодня наш бизнес-партнер – это компания «Билинко». Компания, которая находится на Северном Кипре и предоставляет нам свою партнерскую программу. Участие в ней стоит всего 5000 рублей. Мои клиенты с удовольствием там участвуют. Почему? Потому что там есть возможность получить дополнительный доход. Вот. И это позволяет получать часть платных дорогостоящих услуг, бесплатно, то есть за счет того дохода, который вам приносит партнерская программа. Есть определенные условия, выполнив которые, вы можете приобрести либо консультации, либо целиком программу, либо обучение. Обучением мы тоже занимаемся. И третий вариант. Если у вас есть деньги, если вы знаете, что вам просто необходимо сегодня проработать себя на новый уровень, чтобы быть счастливым, чтобы получить то, что вы действительно заслуживаете, то я бы вам порекомендовал выбрать пакет программирования сразу из тех, которые есть. Есть выбор на платформе Разум Клуб и участвовать в комплексной трансформации и дизайне собственной жизни. Еще раз, есть три варианта, ребят. Самый выгодный вариант ⁇ это пакетное программирование. Сразу скажу, сегодня это стоит 1000 долларов за три месяца. Это мое личное сопровождение, это отдельное VIP сопровождение клиента, это добавление во все закрытые группы с материалами по родологии, по страхам, по комплексам, по проработке, это дополнительное предоставление э, гипнотических сессий в записи, которые вы можете прослушивать в любое удобное время и усиливать эффект от того, что мы проработаем индивидуально. Это конкретная на 90 дней прописанная по шагам программа Индивидуально под вас, под ваш запрос. Это стоит 1000 долларов. Кто на этой неделе, вот прямо после вебинара, в течение суток, давайте так, в течение суток, в течение 24 часов после того, как он побывал на нашем вебинаре, сделает такой запрос, тому я сделаю 50% скидку. 50% я скину. И он заплатит за вот VIP сопровождение полное всего 500 долларов. Это эксклюзивное предложение. Второй вариант. Если у вас нет таких денег, но вам это интересно предложение, то я вам рекомендую принять участие в партнерской программе всего за 5000 рублей. И вы получите часть из VIP программы часть, но не тратя на это больше ни копейки. Выполняются определенные условия, у нас там есть партнерское соглашение, и тот доход, который вы там будете получать, он перекроет ваши расходы на ВИП-программу. И третий вариант, вы можете ничего не платить, просто понаблюдать, получать полезняшечки бесплатные, следить за вебинарами, но, как правило, это проработка в прямом эфире, в прямом эфире. Глубокой проработки нет, вы в этом убедились. Итак, если вы готовы к переменам в своей жизни, то я точно знаю, как вам помочь. Не упускайте свой шанс навсегда изменить жизнь к лучшему. Сегодня мы с вами провели больше двух часов. Ребят, вот сейчас я хочу получить от вас обратную связь. У меня есть девиз – я буду верить в тебя всегда, я это говорю каждому клиенту на нашей встрече. Я хочу понять, с чем полезным, ценным и важным вы сегодня уходите. Какой выбор вы сделали, что вам понравилось, что вы сегодня осознали, инсайт получили, либо что для вас сегодня было важного и полезного. Вот сейчас я прошу включить звук и дать мне обратную связь. Я ухожу с настроением, спокойствием, ну и всего хорошего мне <с> и вам. Но мы с вами поработали, вы то, что хотели, то и получили, я правильно понял? Да. Угу. Да, да. Угу. Спасибо за интересную информацию. Ну, интересно, конечно, будем дальше наблюдать. Хорошо, будем наблюдать. Кто еще готов? Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый, Наталья. Рад видеть. Я, если позволите, свои 5 копеек ставлю для команды тех, кто присутствовал. Ну, во-первых, я психолог, я хорошо знакома со всеми этими техниками, но это не самое главное, я еще лучше знакома с Сергеем Николаевичем. Намного проще. Если вы действительно хотите достичь результатов, берите индивидуальный коучинг. И не, рассчит... и не раздумывайте даже, тем более сейчас у вас настолько уникальное предложение за 500 баксов, я еще такого не слышала, уж слишком щедрая душа, Сергей Николаевич, что-то размахнулся, но то, что у вас результат будет, это однозначно, это точно, потому что мы знакомы не первый день, слава богу, были в достаточных переделках и зарабатывали, и теряли, и поднимались, но как психолога Сергея Николаевича я вам рекомендую. Так что вот такие вот мои пять копеек. Спасибо, очень благодарен. Ну, я могу более, поддержать знаю, Наталью. Психолог. Если так. у кого-то кого вообще плохое такое настроение к жизни, как меня Николай, ой, Сергей Николаевич вытаскивал, я даже советую к нему на встречу один на один отработать, и вам это поможет. Ну, там другая плата, я не знаю, конечно. А, Татьяна, Но скажите, я с... а как, как вы ко мне попали? Ну-ка вот скажите просто, чтобы люди знали, как мы с вами первый раз встретились. Ой, Господи, да я уже не знаю, я была вообще никакая, мне э, ну ничего не шло, ни бизнес, ни денег, я сидела без хлеба, безо всего. Сергей Николаевич мне предложил просто 15 минут поработать, э, Посмотреть меня, сканировать, что со мной происходит. И я, знаете, как бы пошла-пошла, а потом он мне предложил на месяц проплатить, зайти поучиться, пройти все это. И у меня просто пошел бизнес. Я довольна, ко мне сейчас просто идет команда, завтра неделю у меня 60 человек уже в команде. Mm -hmm. вот. Я поменяла себя, ко Вы, мне кстати, дочка приходила. Мы, кстати, с Татьяной работали именно вот по пирамиде логических уровней. Это тот самый шаг, который мы отработали. Да. Кто еще готов сказать? Татьяна, спасибо вам за обратную связь. Давайте каждый быстренько, два-три слова. Ребят, будет интересно. Не стесняйтесь. Можно мне, да? Добрый можно, вечер, можно. Сергей Николаевич. Я у вас проходила уже первую ступень. Это было несколько месяцев назад. В декабре прошлого года разобралась со своими страхами очень много. В общем, я целый месяц просто была вот во всем том, что я узнавала у вас вот на этих вебинарах. И практически я не могла более ничем заниматься. Настолько это была такая глубокая проработка внутри себя. И сейчас у меня спокойствие... Я стала лучше понимать людей, видеть их страхи, их заморочки. Вот и теперь вижу, что надо двигаться дальше. Как насчет того, что вы всем обязаны и всем должны были? Да, этим... и... А? да, и там много было всего. Сейчас как с этим дела? Ну и сейчас у меня все стало очень свободно отпустила вот то что я всем обязана теперь я живу свою жизнь и я отпустила свое прошлое uh -huh. то есть я не стала копаться в тех ситуациях которые ушли и которые я изменить не могу они были и были и я это отпустила у меня появилась энергия для своей жизни и появилось спокойствие. Я знаю, что у меня все будет замечательно. Ольга, скажите, сколько вам лет? Мне 77-й год. Это я к тому, ребят, что я работаю от 13-14 лет. И там, в общем, а то некоторые говорят, мне не подходит. Я уже не в том возрасте, чтобы менять жизнь. Уже поздно что-то менять. Поэтому я вот такой момент поднял. Что вот человек, да. Когда не хотим, всегда скажем, ой, нет. И вижу отговорки других людей. Мне над многими отговорками просто смешно. У -у -у. И я стала с людьми более жесткая в этом плане. Я не стала их жалеть. И не стала быть для всех такой добренькой, наоборот, угу. стало им просто говорить о том, что я вижу. Угу. Стало проще, да, все? Да, стало проще. Раньше что-то не позволяло. Я помню, что у вас было чувство вины, чувство обязанности. Вы все все да. всем были должны. Это кстати да. шло из детства, да? Мы же детство прорабатывали. Надо было быть хорошим. Угу. А теперь стала, ну, просто независимой и спокойной, и уверенной в себе, Все. в своих силах. Все. Спасибо вам большое за обратную связь. Есть Спасибо. еще кто-то готов? Кто у нас еще? Давайте так, сегодня кто для себя что унес? Я... я поздно подключилась, поэтому ничего да. такого. А вы в записи там посмотрите, вы... не страшно. Угу. Угу. Полина, вы, да? Кто там? Да, Сергей Николаевич, в общем, слушая вас, я многое что поняла. Но у меня связана вот тяжесть совсем с другим, поэтому почему-то я не смогла открыться, вот, честно говоря. Чем? Говорю. Чем? Ну, тяжесть. тяжесть у меня совершенно другая в груди, не касается такой вот, что там, денег, бизнеса или чего-то. Мы не говорим а, касается... об этом. Я работаю с любой сферой. Спорт, отношения, где-то рождения, потеря Вовек. дорогих людей. Потеря сына, да. У И меня поэтому... в пятницу будет 40 дней, как потеряли ребенка в семье. У меня внучка умерла, пятилетняя. Вот. Будет 40 дней. Поэтому с этой темой я сейчас работаю очень глубоко. Я сейчас очень много притягиваю людей с потерей близких. И уверяю вас, работаю очень сильно с этой темой. Практически каждый второй клиент – это потеря. Поэтому это прорабатывается. Сегодня нет Любы у нас. Люба потеряла... В прошлом году мужа позапрошлом году сына и когда потеряла сына она кстати в донецке живет под донецком я с ней работал два месяца она когда сына потеряла у нее отказали ноги она еще и не ходит и вот мы с ней работали разговаривали с мужем разговаривали с сыном ну, были такие моменты где было много слез вот. Но в итоге человек захотел жить дальше, человек даже захотел встать и пойти и начал делать первые движения. Это работает во всех сферах жизни. Когда мы вытаскиваем вот это то, что у нас внутри сидит, это неважно, как это называется. Вот Наталья подтвердит, есть такой момент, психологическая правда. Ну то есть как мы это воспринимаем, как мы с этим живем. И любая техника, которая этот, вот этот процесс поворачивает, ну как полярность, знаете, рефрейминг называют, фрейм, как будто с минуса на плюс вибрации меняем, как мы к этому относимся. И если мы внутренне перестаем в это верить, как в убеждение, а находим ценные, важные уроки в этом, выносим для себя, мы начинаем жить по-другому. Спасибо большое. Обратитесь ко мне, я помогу. Да. Я могу вот. это подтвердить. Сергей Николаевич со мной работал. У меня умерла дочка. И умер брат. Там Дня 3-4 прошло, как умер брат. И он меня поднимал на ноги. Так что обращайтесь к нему. Спасибо, конечно. Но я тоже полгода лежала никакая. Ну потом всякими правдами, неправдами. Но это осталось. Это осталось, вы эмоционально на это реагируете Это сидит, это надо убрать Иначе у вас дальше Это будет только разрастаться Так, ну что? Еще кто-то скажет? Николаевич, я, допустим, еще в своей работе Помимо погружения Режиссионной гипнозы использую очень часто Вот такую вещь, нейрографику И, как правило, показала, что комплексная Именно uh -huh. комплексная графика совместно с религиозным гипнозом, они вообще творят чудеса. Uh -huh. Они творят чудеса. Ну, вот психодрама, вот, еще в комплексе психодрама, это все дает прям вот. Да, да, Я да, еще да. раз да, говорю, что у многих срабатывает очень сильно одна техника, у других другая. И когда есть запрос, мы пробуем разное. Но какая-то техника какому-то человеку определенному... Заходит очень сильно. И это как переключание. От психотипа зависит. От психотипа и от внушения человека. Есть люди, которые говорят, а не, это все ерунда, а мне это не поможет. И поэтому надо искать уже, ну, чтобы как выбить, это мне не поможет. Вот это вот ну, исправлять. потому что это уже убеждение. Он из позиции да, убеждения да, да, результата да, да, да. не да. будет. Вот. Поэтому, что выбить почву, то мы через рисунок быстрее ее вы, выбьем, чем э, человек будет сопротивляться и нас не пускать туда дальше идти. Ну, это каждому свое, конечно. Но вообще, не знаю, люди, давайте вперед к Сергею Николаевичу в обязательном порядке. Ну, все. Так, рад был всех видеть, слышать. У меня сегодня уже четвертая встреча, поэтому всем удачи. Запись я выложу. Пожалуйста, делитесь, задавайте вопросы в группе. Я там, я всегда на связи. Будут запросы, задавайте. Ну, прям там пишите, я буду там отвечать. Договорились? Всем удачи!